Всем привет, ребят! Сегодня мы будем ставить надо мной новый эксперимент Клаустрофобия, боязнь замкнутых пространств Сегодня мы запрем меня в шкафу на 2 часа и я буду стараться выявить в себе какие-то признаки клаустрофобии Что ж, давайте посмотрим, что из этого вышло Короче, сейчас мы начинаем эксперимент с аустрофобии. Мы уже подготовили мой шкафчик. Тут, короче, стоит камера, она будет пилить меня, тут будет свет. Короче, вот так вот. Тут, короче, мой телефон будет пилить таймлапс. Вот. И, -и, и буду я записывать, короче, себя пока на эту и на эту камеру. И вот как-то вот так плохо меня закроет. Короче, тут, блядь, система просто... Тут, блядь. Не будем вдаваться в подробности. Сейчас я полету. Не будет ни хуя не весело. Все, тоха меня закрывай. Пока, пока мир. Ой, надеюсь, он сможет меня закрыть нормально. Короче, вот как-то так. Ладно. В принципе, пока он меня там закрывает, я тут буду сидеть. Блять, стремно. 2 где-то примерно ну потому что у меня шкаф большой и типа если я буду сидеть здесь где-то час этого будет мало тем более самый интересный факт здесь есть щели через которые я могу видеть если бы сейчас было темно было бы хуже но кого это собственно говоря колышет капец конечно мы задумали хельмин пока типа ничего стрёмного нету типа а... Ну, душа здесь, конечно, не очень, и здесь такое эхо идет, прям мне в уши долбит. Смотрим, сколько я тут продержусь. У меня тут поролон снизу постелен, так что жутко удобно, стены правда неудобные, ну да ладно, это хер с ним, сидеть тут два часа это пиздец, я даже не могу в инете полазить, потому что ну, типа на телефон вон пишут, Э, ладно. Интересно, что как, бы, как таковой клаустрофобия у меня не проявлялась. Ну только в прям серьезных таких местах, где прям очень узко, и у меня прям, был страх, что стены меня задавит. Я, может, тоже отрублюсь. Просто сейчас, как бы, утро, 6 утра, секунд мы не спали всю ночь. И как бы ну, немного хочется спать, но лично мне. Самое интересное, что типа в таком эксперименте, по идее, второго человека не должно быть. То есть я должен ощущать полное одиночество. Но пока что я осознаю, что вот буквально за дверью стоит Тоха и пытается меня закрыть. Прикинь, что я обнаружил у себя в носке. Блять. Вот мне тоже знать, что это. Какая-то хуйта. Блять, это эти. Как они, блядь, не скрепка, а. Как это хуйта называется? Который из степлера, который бумаги скрепляют. Скобы. У меня в носке скоба была. Охуеть, это скоба. Я в охуе. Чего она здесь делает? Как она оказалась у меня в носке? Охренеть. Неожиданные факты. И поворот сюжета, блядь. Ну, еще интересный факт в том, что, в принципе, у меня здесь есть чем заняться. То есть у меня здесь стоит несколько коробок с лего. Если я захочу, если мне прям дико скучно станет, я достану эту коробку и буду играть. А зачем я вообще решился на всю эту херню? А зачем, что эксперимент требует жертв. Почему я? Потому что я. Потому что я депил. Если у меня после этого эксперимента разовьется, разовьется клаустрофобия, я, блядь, буду бомбить. Типа, ну камон. Это будет стрёмно. Как я буду в лифты заходить, сука? Я же люблю кататься на лифтах. Типа, это же быстро. А тут бац, и... Не, я в лифт не пойду, там опасно. Основными признаками клаустрофобии является сильное сердцебиение, усиленная отдышка, без какого-либо напряжения. предобра, предобра, Головокружение и предобро... Сука! Головокружение и предобморочное состояние, потливость, дрожь по всему телу и непреодолимое чувство угрозы. Первые минут, наверное, 20 у меня из этого всего было только то, что мне было тяжело дышать. И то... Как по факту это была не отдышка, это Ну как сказать? Просто было тяжело дышать. Потому что замкнутое пространство все-таки кислород туда проходит. Кислорода туда проходит очень мало, и из-за этого было трудно дышать. В какой-то момент записи камера начала затемнять всю картинку полностью, и мне показалось, что у меня уже идут какие-то галлюцинации. Я думал, что это из-за того, что свет так ярко светит мне в глаза. И мне просто начало казаться, что... Ну, картинка становится темнее, хотя это... Ну, я так думал, что это было не так. На самом деле, картинка реально становилась темнее, потому что я особо этого не заметил, но а свет, да, он начал тускнеть и в какой-то момент вообще выключился. Я не придавал этого значения до момента, пока полностью на камере не стало темно. Потому что я реально думал, что это связано как-то с тем, что я часто смотрю на камеру, и там как бы свет попадает мне в глаза, и я думал, что э, ну, это такие галлюцинации, не знаю, как это назвать, и в общем... Но на самом деле у меня просто сажались батарейки у света, и он в общем потух. Вот Поэтому в следующем кадре вы увидите, как я как было темно, и там дальше будет темнее, и я осветлил. Старался осветлить картинку как мог. Надо меньше говорить. На разговоры уходит много кислорода. Прям ну, это реально дохрена. Бля, если я здесь еще сну, я не виноват. Серьезно. Ну, типа. Я опять почти сутки не сплю. Где-то в 8 я должен утра отсюда выйти. Ну, плюс-минус. Если до 8 мне, мне, типа, будет нормально, то мы продолжим эксперимент. И мы будем вести этот эксперимент до момента, пока я не пойму, что мне прям реально херово. Что я прям не могу здесь сидеть уже, что мне прям дышать нечем, что мне там тошнит, отрубает, все такое. Короче... Так сказать, проверяю свой организм на полную, прям полностью. Вот. Ладно, тут реально жарко, прям пиздец. Меня спасают, то есть стены холодные. многие потом подумают, вот нахер ты это делать, ты че, дебил, ты дурак, олень. Я такой, это все наука, ребят, это все ради вас. А вы меня это не любите. Нельзя так. Когда вы не ставите лайки, в мире плачет один я. Сука. Плак-плак. Слеза. Казалось бы, это самый бесполезный эксперимент. Но... Он ясно дает понять, что такой херней лучше не заниматься. Особенно если вы знаете, что у вас есть клаустрофобия, но вы такие, типа, а почему бы и нет, проверим, насколько она у меня развита. Даже не думайте, Бля, даже не питайтесь. Серьезно, если вы знаете, что она у вас есть, и она у вас когда-то проявлялась недавно, или там в принципе, то не надо, не стоит. Себе же хуже будет. Типа, у меня на, вот в подобной ситуации, типа если я там в лифту застревал, еще где-то, да, она мне не проявлялась. А вот если я в каком-то месте, где я прям очень, ну как сказать, Очень мало пространства, где я. Ну, не знаю, как объяснить, где вот прям я иду, и типа стена спереди, стена сзади, и все, я не могу даже развернуться, тогда да, тогда было стр... стремновато. Еще при том, что я типа не мог выбраться, вот это да, вот это прям страх страх идет после того, как я не могу выбраться а не в момент, когда я нахожусь в месте, где я не могу выбраться вот объясняю вообще на уровне мастера в следующий раз мы будем проводить подобный эксперимент а мы будем проводить подобный эксперимент, я уверен ну, именно с клаустрофобией где-нибудь бля, не знаю, на какой нибудь заброшке может быть, вот это будет реально жестко потому что там, во-первых, холодно Сидеть толком негде, потому что все будет грязно. Придется стоять. И надо будет найти какое-нибудь запутанное пространство. А там по-любому найдется такое. Вот на самом деле такое чувство, будто я, блядь, не знаю, будто ко мне в дом ворвались грабители, я сижу и в шкафу и прячусь от них. Мне надо сидеть еще где-то час, А на самом деле, самый херовый факт в том, что я хочу ссать. Они а нельзя. Некуда, баночки никакой нету. Придумал, придумал итак дамы и господа я выключил таймлапс и подрубил короче камеру там вот вы меня можете видеть сейчас вот там и камеру тут тут я пока отрубил свет потому что я хер его знает почему но почему-то у меня камера постоянно делала так что при при свете Наверное, из-за того, что здесь как бы пространство такое маленькое при свете, все становилось темнее, темнее, темнее, и из-за этого становилась вообще чернота. И я, типа, я в душе не мучу, что это значит, и как с этим справляться. Вот, но пока я подрубил, короче, там камеру. Вот. И тут, собственно говоря... Да, меня печалит сейчас один факт. Мне это все монтировать? Я не знаю, сколько я здесь буду сидеть. Ну, типа пока у меня клаустрофы вообще не проявляется никак. Вот никаким образом. То есть даже, я не знаю, может из-за того, что я осознаю, что алло, я сижу в шкафу. Я типа осознаю, что у меня за дверью есть человек. Который меня, если что, откроет, и я осознаю, что алё, типа, ну камон. Это не ситуация, в которой моя копия бы сработала. Но черт его знает на самом деле. Да. Вот как-то вот так вот это все и происходит. Ну, если быть честно, то у каждого свой организм, и у каждого он работает по-разному. И... Если у меня клаустрофобия не проявится там в течение часа, двух, даже трех вообще никак, то можно считать, что в данном случае эксперимент будет провальным, потому что я пытался добиться именно самого эффекта клаустрофобии то есть боязнь замкнутого пространства. Я пытался доб пытаюсь добиться того, что мне станет не по себе, мне станет. Ну, я начну задыхаться, мне будет не хватать кислорода, и будет там не знаю кружится голова начнется паника но пока из этого всего у меня только небольшая совсем нехватка кислорода и очень жарко ну вот как-то так ладно сидим хули я решил не вставлять вообще никакие моменты из таймлапса потому что снимал он примерно минут 10-20 или 30, я не помню сколько, но по итогу там вышло всего на 30-35 секунд. И я подумал, что это слишком быстро. Все равно, что флеш пробежал. Поэтому я решил не вставлять и переключиться на обычную камеру с телефона. И если что, вдруг в какие-то моменты, где мне понадобится, ускорить ее и все. По результатам исследований стало ясно, что. Клаустрофобии подвержены от 5 до 7% всего населения Земли. В принципе, не так уж и много. И я, как таковой, никогда не подвергался признакам клаустрофобии. И э, у меня не было таких моментов, чтобы я застрял где-то в замкнутом маленьком пространстве. И боялся этого. Я застревал в лифтах, э, в принципе, и не было страшно, но... Когда у меня были моменты, что я где-то именно застрял, где-то иду, да, в каком-то очень тесном помещении, застрял, и вот тогда у меня начиналась небольшая паника. И мне было немножко страшно, что вдруг я не выберусь, там стены меня сдавят или еще что-то такое. У меня особо никогда не проявлялась эта болезнь, скажем так, прям в ярых масштабах, потому что, не знаю, у меня не было такого, что если я застревал в лифте, а я застревал в лифте, у меня не было такого, что у меня началась паника или что-то тому подобное. Может это связано с тем, что я никогда не застревал в лифте один. То есть если я и застревал, то с кем-то и это было специально. Мы прыгали в лифте и он застревал. Вот. Ну а сейчас ХЗ. Мне кажется, эксперимент провалится и мы ничего этим не добьемся, только потраченные впустую пару часов, но вы зато, может, примете для себя то, что э, этим лучше не заниматься. То есть, серьезно, если у вас она есть, ну, и вы прям уверены в этом и знаете, что вот чуть что, в лифте со у нас начнется дичайшая паника и стресс, то лучше не проверяйте. Я проверяю это на себе, потому что я дубаю. Мне можно. Ну вот. Это еще раз доказывает, что это болезнь. Она есть у всех, но у всех она проявляется по-разному. И у кого-то она, скажем так, в увеличенных, ну масштабах, да, там. У кого-то она где-то очень маленькая, там далеко, где-то в глубине спит. Вот у меня, скорее всего, она где-то в глубине спит, потому что, не знаю. Но я осознаю, что... Ой. Я осознаю, что я сижу в шкафу в своем, а не в каком-то там закрытом помещении, из которого, в принципе, нет выхода. Я осознаю, что отсюда-то у меня есть выход. Хоть он и закрыт, я никак не могу открыть эту дверь. Что ж. Я... Хера вы знаете, сколько прошло время. Но, как по мне.. Прошло уже где-то часа полтора. Да, это, наверное, будет самый неинтересный видос, потому что я здесь тупо сижу. Постараюсь сократить его минут до 15. Ну, потому что Ну типа. Ну, разве вам будет интересно смотреть 30 минут, допустим, да, как я сижу тупо в шкафу и. Говорю о том, что у меня нет клаустрофобии. Сижу уже практически два часа. У меня отрубился телефон, ну в смысле, запись выключилась, потому что скорее всего А. Либо заполнилась память, Б, либо лимит записи, не знаю, если там такая шняка. Вот. Я попытался вот Я лежал то в одной поезде, то в другой. Это в итоге за... я легко поза эмбриона, но вы могли заметить. И мне было, кстати, удобно. Вот прям реально но ну, это стандартная поза такая для сна вот и я пытался уснуть но не получилось я решил проверить что будет если я усну и проснусь в шкафу то есть какая будет моя реакция после того как я проснусь я буду осознавать что я все еще в шкафу или я буду думать как что -то происходит типа где, что я выпустите меня и тд и тп короче Уснуть я не смог, мы только посоветовались и пришли к выводу, что раз я тут уже два часа прислезал, то у меня -то, абсолютно ничего нет, никаких эффектов, там, не забитающих, паник, на нет, то думаю, можно вылезать, потому что это даёт понять то, что моя голософобия где-то в жопе сидит и все никак не дает усилий знать. Поэтому, Тоха, открывай меня. Тут посмотрим, что там за пиздец он нахуарил. Эй, повода. Ебать. Еее. Как сразу повело свежим воздухом охереть. Ух, классно. Ой, ебаный свет. Ебаный свет. Как светло-то. Хотя тут но темно тоже было. Гелобанный а, Блять, как бы вылезти чуть-чуть. Ой! ой. Два часа, сука. Олень, блядь. Уронил камеру. Зашибись, блядь. Ой. Че так тяжело. А, стой, сука, не шатайся, тварь. Мы попробуем еще раз. Но в другом месте. Ну короче, все, ребят. Можно сказать, что в моем случае этот, этот эксперимент был провальным. Может, повлияло на это то, что как бы светло. И я это осознавал. Или повлияло то, что шкаф слишком большой. Короче, в следующий раз мы попробуем что-нибудь более узкое. Короче, что-нибудь попробуем более узкое, более темное и более замкнутое. Вот. А пока, да. Пока все. Что ж, да, как вы можете заметить, эксперимент оказался очень провальным, потому что из всех возможных признаков клаустрофобии, которые я мог бы ощутить, у меня была только нехватка дыхания, ну, нехватка кислорода. Всего остального, там, паники, дрожжи, сердцебиение ученого, у меня не было. И, скорее всего, я понимаю, почему это произошло, потому что... У себя в голове я осознавал тот факт, что у меня за дверью сидит человек, который может меня открыть. Я осознавал, что я сижу у себя дома, в своем собственном шкафу. Мне удобно, в целом было там. И как бы у меня есть свет, если что, у меня есть телефон. И я мог залипнуть в него, хотя я за два часа ни разу не залип в телефон. Я только включил камеру и все. По итогу ясно было, что эксперимент будет провальным. Но на этом как бы не все. Мы проведем еще раз такой эксперимент. Только где-нибудь в другом месте, не дома. Думаю, на какой-нибудь заброшке реально. Потому что... Ну, на заброшках полно мест, которые можно залезть. Там, во-первых, темно. Там страшно само по себе это же заброшка и там можно закрыть дверь, наверное, где-нибудь, мы еще не думали об этом, но я сейчас подумаю, конечно, но пока что мы этого делать не будем, проверим это чуть позже, то есть, а пока что на этом все, и я вам советую, если вы знаете, что у вас есть какие-то признаки клаустрофобии, вы знаете, что вы боитесь ездить там на лифтах, или, ну, в принципе, боитесь ездить на лифтах, да и боитесь, что вас там закроют в комнате и не будет какого-то выхода, то такой эксперимент лучше на себе не проверять. Вот, это я вам советую. Ну, а если вы хотите пощекотать себе нервишки, то, пожалуйста, на здоровье. Но меня потом обвинять в том, что вы дебилы, не нужно. Всем до встречи и всем пока.